Опачки. Знахаря вызывали? Я слышал зов. Чем могу служить? Вам нужна моя помощь? Тест Немедленно. Правильное решение. В бой. Получай. Да. Коль доктор сыт и больному легче. Как вы себя чувствуете? У меня для вас кое-что есть. Шизофрения, как и было сказано. Добавляем картошки, солим и ставим аквариум на огонь. Человеческий организм состоит из жидкости, у некоторых из тормозной. Человеческий организм состоит из жидкости на 80%. У некоторых из тормозной. Человеческий организм на 80% состоит из жидкости. У некоторых из тормозной. Чрезмерное употребление витамина С приводит к разжижению мозгов. Ага... Взываю к силам ветра, земли и огня! Да? Да, вождь. Чем могу помочь? Приказывай. Мудрые слова. Понял. Во славу Орды Приступаю Гром и молния Орда победит Земля содрогнется Удар молнии Мечтают ли орки об электросвиньях? Отстань, щенок! Не обостановится ближе. Не ошибается тот, кто ничего не делает. У нас нет времени для игр. Мы... У нас нет времени для игр. Мы должны воевать! У нас нет времени для игр. Мы должны воевать. А, возбуждает. Вау, давай еще раз. Явился по твоему зову. В чем дело? Что тебя беспокоит? Земля дает мне силы. Я видел это во сне. Что случилось? Вот оно что. На крадобаш! Вижу! Мать-земля, помоги мне! Как я и предвидел, кровь и ярость. Возвращайся в землю, чартогалуз! Жена всегда говорила носить свои рога с гордостью. Не все, кто с рогами рогоносцы. Коль судьба нелегка, полюбишь и быка. Ха, это придумали мы, быки. Можно, копытом между глаз. А можно и рогом под брюха. Тебе как? Бешеный бык, рассуждать не привык. Не надо путать крупно-рогатый скот с минотаврами. Затопчу. Провижу грядущее. Вижу и помню. От судьбы не уйдешь. Мои глаза открыты. Вам нужен мой совет. Я это предвидел. Так и будет! Будь осторожен! Воистину! В атаку! Берегись! Да будет так. Я вижу мертвых людей. В действительности все выглядит иначе, чем на самом деле. Сосредоточься на своем вопросе, мысленно произнеси его, да прибудет с тобой сила. Любое утверждение ложно. Это тоже. Духи Земли и Ветра заклинаю вас. Я наточил топор. Я готов. Жду приказаний. Что прикажете? Чем могу быть полезен? Будет исполнено За наших предков Отличный план Слушаюсь, вождь За племя Кровь и честь Они не пройдут Ты не знаешь меня Я не знаю тебя И почему ты все время тыкаешь? Хорошо иметь домик в деревне. Ты меня уже забодал. Пейте эти молоко, будете здоровы. Матадор это не кетчуп, это закуска. Откуда у меня рога? Это понятно? А вот у тебя? Завождя и племя. Трепещите, враги. С кого начнем? Где враг? Что приказа. Направь мой клинок. Кто на очереди? Иду. С удовольствием. Верно. Сейчас. с Динго. Будет исполнено. Мой клинок хочет крови. Получай. О, ха -ха -ха. Умри. Реальность штука жестокая, на вещи надо смотреть проще, люди всегда считают себя центром вселенной, поверь мне, это не так, ну и кто ты после этого? Ты же командир не делай умное лицо и это называется дисциплина перестань ныть бери пример с меня и радуйся жизни или с ума сойди пришел час страха